Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы делаем второй прогноз для знака рыбы на февраль месяц. Делаем расклад чуть позже, поэтому имейте в виду, что некоторые события, возможно, уже произошли. Итак, давайте посмотрим, какие задачи у вас на февраль, какие возможности. Первая карта – это карта задач, карты событий, настроений, карты работы, карта отношений, семьи. И возьмем еще одну карту – из колоды трансферной реальности, которая нас учит менять свою реальность, меняя свои мысли и свое мировоззрение. Итак, давайте приступим к чтению расклада. Первая карта – карта задачи «Тройка жезлов». Карта говорит о том, что задача этого месяца оценить ситуацию, в которой вы находитесь. Да, Вы добились определенных результатов. Вы пришли в какую-то точку на начало февраля, и перед вами открываются новые перспективы, новые возможности. Вы видите, что вы можете больше, или вы можете по-другому что-то сделать. И задача этого месяца – вот немного отдохнуть, скорректировать свои планы и скорректировать их в сторону того, что вы должны повысить как бы, планку да, своих задач, своих целей. Потому что вот эти возможности, которые открываются перед вами новые, они показывают вам, что вы можете большего добиться. Здесь, здесь важно выбрать, на что вы будете опираться, да, когда вы будете ставить себе цели, задачи, какой способ да, достижения цели вы выберете. По-старому вы будете действовать, да, вот у нас жезл позади стоит. Или вы возьмете, как-то по-новому будете строить свою работу, выполнять свои задачи. Здесь мы видим, если мы посмотрим, да, мы видим, что там у нас корабли, это всегда значение прихода чего-то нового. И, конечно, для предпринимателей эта карта говорит, что у вас новые открываются перспективы. Вообще карта сулит в будущем успех, но закладывается он именно сейчас, когда вы принимаете решения, когда вы корректируете свои планы, когда вы видите, да, ищете вот эти новые какие Перспективы, новые возможности. Давайте посмотрим по событиям. Первая карта туз мечей. Карта ясности сознания. Да? Карта, когда нужно принимать а, быстрые решения, когда вы готовы на это. Мечей всегда говорит о том, что нужен -то карди... нужно кардинальное какое-то решение. Да? Может быть, для кого-то неожиданное. Но карта анализа ума, когда мы сравниваем какие-то цифры, да? когда мы ищем информацию, когда мы используем свои деятельности, да? научный какой-то подход, математический расчет. И если это касается отношений, то это такой разговор прямой, откровенный. Карта говорит Вторая вот карта, да, семерка мечей, она говорит, что если здесь мы можем откровенно поговорить, то вторая карта говорит, что будет момент, да, будет ситуация, когда мы мы можем немножко так хитрить, да, искать какие-то обходные пути. Если сначала мы начинаем вот, а, действовать таким образом напрямую, то вторая карта говорит, будет и момент, когда надо будет не все, может быть, говорить в лицо, не все рассказывать, не все свои мысли высказывать, и достигать своей цели, именно обходя какие-то острые углы, острые какие-то ситуации. Здесь, опять же, видите, мечи, здесь нужно использовать ум, а, гибкость, анализ проявить смелость, ловкость, храбрость, может быть, где-то, да, и решения, которые вы будете принимать для того, чтобы добиться своих целей, они необычные, не так, как всегда. Поэтому, если у вас возникают такие идеи, то используйте их, да, вот, это принесет успех. Совет по этой карте, что для решения проблемы используйте хитростью, действуйте скрыто, тихо, соберите информацию, а потом принимайте решение. Но будьте осторожны, потому что здесь человек, видите, взял мечи в стороне врагов, да, но он делает это тихо и ловко, и только потому успешно. Здесь еще надо иметь в виду, что карта может э, проигрываться как в одну, так и в другую сторону. Может быть, по отношению к вам кто-то хитрит. Может быть, э, свои кто-то дела решает да, за вашей спиной. И здесь надо тоже смотреть внимательно на свое окружение. А восьмерка жезлов. Карта говорит, что в вашей жизни, скорее всего, это примерно, наверное, когда вы будете смотреть, это в ближайшее время, да, со второй половины месяца, скорее всего. Восьмерка жезла говорит о том, что наступает время синхроничности, когда события складываются удачным образом сами собой. Идут идет потоком информации, идет потоком, идут потоком новые возможности. И причем без всяких ваших усилий. Нужно просто оказаться, вы можете оказаться в нужном месте, в нужный час. У вас могут удивительным образом складываться обстоятельства. Вы можете удивительно легко решить какие-то свои задачи, проблемы, потому что мир сам, да, Вселенная вам помогает. Движение по этой карте идет в пространстве благоприятных а, ситуаций. Возможно, будет такая ситуация, когда надо быстро принять решение. Вот у вас в начале месяца была похожая карта, да, но здесь а, вот связано с идеей, с умом, да, с анализом. А здесь вот ситуация другого немножко плана, но тоже нужно, возможно, быстро принять решение, да, от этого успех зависит вопроса. А, Вообще карта обещает успех на ближайшее какое-то время, полезные а, знакомства или переговоры, а, налаживание новых каких-то связей, командировки, поездки. И вот как кажется, что жизнь ускоряется, да, начинает много чего происходить, и это очень интересно. А, Два набирает какие-то высокие такие обороты. У кого-то, да, кто не любит активность, кто не идет вот в эти новые возможности какие-то, да, не использует. Это может быть карта зависания, когда вроде бы что-то запущено и зависло, непонятно, да, и надо ждать. Поэтому здесь а, в двух вариантах может проигрываться карта. У кого-то все начнет ускоряться, а у кого-то может все зависнуть. Это зависит от вашего отношения, от вашего желания, от ваших действий. И совет по этой карте – действуй быстро не откладывай. Или пусть все идет само собой, для двух вариантов людей, да, вот два таких, два таких совета. Следующая карта – карта шут. Начало нового пути, начало новой жизни, как будто с чистого листа что-то начинаете. Возможно, вот эти как раз новые какие-то обстоятельства, новые э, важные решения, которые вы примете по восьмерке жезлов, оно и принесет вот эти новые обстоятельства, начало новой жизни. Это новый какой-то э, шаг э, в будущее. Это может быть новая работа, новое направление в работе. Это до кого-то может быть беременность да, или рождение ребенка. Это новое что-то, новое приходит в вашу жизнь. Для кого-то это может быть путешествие, потому что что-то он идет в неизвестность, он едет туда, идет туда, где никогда не был, ему все интересно, возможно, поедете в такие места, где никогда не были. И третье значение этой карты – это вопросы детей, дети, решение их вопросов, устройство их куда-то, занятия с ними, может быть, поиск репетитора, учителя, кружка, устройство в садик, в школу, да, перевод куда-то, устройство в ВУЗ, решение каких-то вопросов по этим направлениям. Ну и, конечно, праздник, да, потому что по шуту идут праздники. Если у вас будет праздник, значит, это будет чудесный праздник. Веселье, радость, яркость, открытость. Все вот в этом плане будет очень вас радовать. И карта советует, да, если нужно пойти на какой-то риск, если нужно начать что-то новое, то обязательно начинай рисканье, попробуй. И давайте теперь посмотрим по работе, да, какие карты. В работе у нас идет первая, это рыцарь а, Жезлов, это как раз вот это ускорение, о котором говорила восьмерка. Вот это ускорение ждите на работе, да, что-то будет происходить, какая-то активность поездки, переговоры, обучение, а, связанное именно с работой. А, по этой карте можно сменить направление деятельности, куда-то поехать, да, кто-то. И совет по этой карте, действуйте быстро, необходима в работе динамика, да, скорость, если нужно, отправляйтесь в дорогу. Рыцари решают 7-минутные такие задачи, да, это не стратегия, а тактика, да, вот сейчас нужно решить проблемы, вопросы, которые вот именно сейчас важны. Вторая карта повешенная, карта Взятие на себя каких-то обязательств, вы поехали в поездку решить какую-то, например, задачу, Или вы ведете переговоры, чтобы решить, да, какую-то проблему. Вы берете на себя обязательства сами добровольно, на какой-то определенный период времени, да, если это командировка, там время определенного четко, к какому-то сроку вам нужно что-то разрешить, что-то сделать, успеть, и карта говорит о том, что... Если вы работаете, взяли на себя обязательства, то это обязательство. Если у вас на работе э, ситуация какая-то напряженная, непонятная, то эта карта говорит о том, что у вас будет период времени в феврале, когда вы э, в подличном будете в таком состоянии и не, не, не знать, не понимать, э, куда. Э, мне развиваться на работе, да, что будет вообще с работой, или кто будет начальником, если у вас там идет какие-то притрубации, изменения, или останусь ли вообще я на работе, и если вы здесь уходите, да, кажется, жизнь с работы, то будет непонятная ситуация после этого, я не знаю, куда идти, у вас нет еще определенного места, вы ушли, не подготовив, например, себе в базу, да, не договорившись заранее, куда вы пойдете, не устроившись, а, поэтому здесь подумайте, да, сразу быстро, если вы уйдете, сразу быстро не получится устроиться, будет вот такая неопределенная ситуация какое-то время. Что еще здесь? Жертва, да, нужно чем-то пожертвовать ради решения каких-то задач, проблем. Нужно пожертвовать или финансами, я не буду зарабатывать, да, какое-то время, но я хочу уйти, я ушел, допустим, с работы, но заработал это время не будет, я жертвую своими деньгами. Или энергией, или времени. Какую-то жертву может потребовать этот месяц на работы, или я вкладываюсь да, в работу, или я поехал и прилагаю все усилия для того, чтобы решить эту проблему. Чем-то мы жертвуем. И карта так и советует, что нужно пожертвовать чем-то ради большего, да, ради достижения своей цели, ради того, что я решил, или ради того, что как, достичь своей цели. И карта говорит, что нужно посмотреть на вопросы, на свою работу, да, или какие-то вопросы на работе с другого ракурса, с другой стороны. Видите, повешенный смотрит, перевернутый, да, он на 180 градусов изменил свое положение и смотрит с этой точки зрения. Карта говорит о том, что нужно сменить точку своего зрения, не торопиться. Если будешь цепляться за старое, да, то будет только хуже. В смысле надо идти в новое, как советуют карты событий. Да? Надо принимать неординарные решения и э, искать э, какой-то неординарный да, выход из ситуации. Давайте посмотрим по отношениям. Карта смерть говорит о том, что какой-то этап очень важный в жизни заканчивается. Наступает новый. Ну, у нас время такое, что у нас сейчас февраль. А в марте февраль начинает как бы новый э, год. Ну и в марте у нас там да, 21 э, весеннее Равноденствие будет. Поэтому сменяется какой-то цикл. У вас приближается, кстати, да, у кого-то начинается, у кого-то приближаться дни рождения. Если у вас начинается, я вас поздравляю. И вот карта, вот эта, она говорит, что вот прошел вот этот год. И это не просто смена года, да, а смена цикла целого, да, какого-то. И будут э, большие какие-то перемены у вас, очень серьезные. И карта говорит, что принимать вот эти перемены, может будет казаться, что это ну, тяжело, что это э, какие-то новые обязанности, да, обстоятельства. Но э, всегда это приходит карта, когда идет что-то новое. Видите, по карте шут это что-то новое, интересное. Поэтому. А то, что приходит в жизнь, то принимайте, да? Отказывайтесь от чего-то старого. То, что вам мешает идти вперед, двигаться вперед, идти к своим каким-то целям. Вы же это знаете, да, что вам мешает? У то это будет внутренняя какая-то трансформация, когда мы а, изменяем свои формы, может, сильно похудеем или пополнеем, а, переход в какое-то новое качество. Может, мы там где-то учились, проучились, да, а, выходим там новую работу, и у нас меняется режим жизни нашей семейной, да, когда мы рано встаем, уходим вместе со всеми, приходим вместе со всеми. Это карта трансформации, и она проходит легче у тех людей, которые не цепляются за старые, которые а, дают вот этому старому уйти, спокойно к этому относятся, отпускают это старое. Поэтому, дорогие рыбы, приготовьтесь, да, а, если новое что-то будет приходить, берите и идите в это новое Десятка жителей говорит, да, что может показаться, что эти перемены они такие сложные, да, они напрягают, надо много работать, надо что-то много сделать, и прямо много каких-то дел, обязанностей, каких-то ситуаций, вопросов надо решить одновременно. А карта вот как раз семьи рода, когда надо ради семьи да, что-то предпринимать, делать, а, может быть, зарабатывать. И, но это нужные карта говорит, вы справитесь, все у вас получится. Вот эти временные какие-то трудности, они не сыграют какую-то роль такой да, большой. Они пройдут, они быстро пройдут, и вы выполните все, что вы наметили, у вас все получится. Карта говорит о том, что нужно проявить настойчивость, упорство, да, проявить терпение. Вообще она обрабатывает в человеке терпение. Она приходит проверить человека, насколько ты ради семьи там можешь что-то делать, да, насколько ты можешь постараться, она прячется. И может быть, ну, могут быть какие-то препятствия, но они преодолимы. Может быть какое-то давление, но оно тоже преодолимо. Это просто нужно проявить свою волю, свою какую-то силу, напрячься, да, ничего. Если работы много, конечно, в семье, если можно какие-то дела делегировать кому-то, то, то делегировать это будет легче для вас. Но все равно у вас есть сила, воля для того, чтобы вот эти жезлы донести до своего, как говорится, дома. Это может быть деньги, это может быть какие-то ресурсы, это может быть вот вы вкладываете во что-то силы, вы получите обязательно результат. Только если вы проявите а, твердость, терпение, упорство в достижении этого, да, у вас обязательно все получится. Завершайте какие-то дела, заканчивайте. Вот из смерти десятков они говорят, нужно завершить какое-то дело, нужно что-то доделать. А, карта вообще говорит, делать то, что ты должен, иди вперед, не останавливайся, не думай, надо это, не надо делать, да, правильно или неправильно. Просто если ты уже что-то делаешь, иди вперед и доделай этот водитель до конца. Конечно, в выходные, праздничные, какие-то дни старайтесь отдыхать, старайтесь планировать себе отдых, чтобы вот, не перенапрячься да, на работе, и тогда все будет хорошо. Карта э, трансферфинга реальности, она говорит о том, э, как мы можем изменить реальность, меняя свое мировоззрение. И вам выпадает маг внешнего намерения. Волна удачи называется карта, и ну, такая очень прекрасная карта. Она говорит о том, чтобы оказаться на волне удачи, нужно просто одеть э, очки с фильтром и через эти очки пропускать в себя только позитивную информацию, замечать только хорошее в своей жизни. Маленьше, малейшее позитивное изменение, да, нужно прямо высветить, да, сказать об этом, вот, что-то произошло мелкое хорошее, не знаю, муж э, поцеловал, жена обняла, да, э, сварили кофе вкусный, э, вечер выдался, да, посидеть, посмотреть фильм вместе, это же такие позитивные какие-то моменты, да, ребенок подошел, обнял, э, вот, прямо концентрируйте на этом свои мысли, говорите, мне вот сейчас в данный момент хорошо. Для чего это надо делать, чтобы мир понял, что вам нравятся такие эмоции, э, вам нравятся э, какие-то моменты, и тогда мир будет фиксировать это, давать вам еще больше этого. И так и приходит удача, потому что мы показываем миру, что нам нравится что-то, и мир нам это дает, и мы себя чувствуем окрыленными, счастливыми. И вот нужно просто культивировать себя в состоянии праздника, самому или самой придумывать, да, что не то чтобы придумывать, а ощущать, как сказать, возрождать, растить в себе вот эту радость, да, замечать, что мне вот это нравится. Иногда мы к каким-то вещам относимся уже как. Ну, есть и есть. А Кто-то другой, может быть, об этом мечтает, и для него это недостижимая мечта, да, если любимый человек рядом, а если есть дети, ребенок, да, допустим, или есть работа, или есть жилье, все же это подарки, да, Вселенной, а мы к ним привыкаем и потом не ценим. И карта говорит, вот замечай, лови какие-то такие ситуации, да, замечай вот то, что у тебя ценит, то, что у тебя есть, замечай все хорошее, что происходит вокруг тебя, концентрируйся на этом свое внимание, говори об этом, и тогда получишь сто раз больше, вот, попадешь как раз на эту волну удачи и будешь чувствовать себя просто счастливым человеком.